Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универ ТВ». Сегодня мы вам расскажем о том, как президент Татарстана Рустам Мениханов ознакомился с ходом строительных работ в кампусах Казанского Федерального Университета, а также о том, как ректор Казанского Федерального Университета принял участие в работе крупнейшего Санкт-Петербургского экономического форума, в рамках этого же Санкт-Петербургского экономического форума президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии торжественной подписания соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Акционерным обществом Росгеологии. Также мы вам расскажем о том, как ученые Казанского федерального университета разрабатывают препарат для лечения туберкулеза. Научно-международный симпозиум, посвященный 750-летию Золотой Орды, прошел в Казанском федеральном университете. И мы вам расскажем о предстоящем глобальном научно-исследовательском проекте «Спектр рентген гамма», который стартует 21 июня, 15 часов 17 минут, с космодрома Байконур. Астрономы Казанского федерального университета принимают активное участие в этом проекте. И напоследок расскажем о том, как Казанский федеральный университет поднялся на три позиции в сравнении с прошлым годом в национальном рейтинге университетов. Лицеи Казанского федерального университета, кстати, тоже не отстают. Президент Татарстана Рустам Мениханов ознакомился с ходом строительных работ в кампусах Казанского федерального университета. Речь шла сразу о нескольких объектах. Впрочем, давайте посмотрим сюжет. В ходе визитов КФУ президента Татарстана Рустама Миниханова и представителей кабинета министров на территории строящихся и реставрируемых зданий были подняты несколько проблемных вопросов. Так, например, для развития университетской клиники КФУ требуется расширение площади с целью организации лабораторий и дополнительных мест в стационаре. Выяснилось также, что проект нового здания клиники, сравнимого по высоте с уже имеющимся корпусом, не соответствует некоторым градостроительным нормам, так как входит в охранную зону Кремля. В хирургическом стационаре, расположенном по адресу ершова 2 возникли вопросы, касающиеся охраны культурного наследия. Помимо благоустройства парка на территории клиники необходимо провести ремонт палат и привести к единому знаменателю требования пожарных и органов охраны объектов культурного наследия. Следующим объектом обхода стал корпус КФУ на Карла Маркса 43. Объект относится к постройке первой половины 19 века. При этом за всю историю здание перестраивалось 4 раза. Три раза в 19 веке и четвертый в 1934 году. Здание сегодня находится в аварийном состоянии. Было решено, что аварийные конструкции демонтируют, а само здание с сохранением всех этажей вновь станет полноценным учебным корпусом. После окончания работ здесь будет размещен Институт международных отношений. Завершающей точкой в осмотре стал учебный корпус университета, расположенный по адресу улицы Кремлевская, 25. В 2015 году здание было передано КФУ. В настоящее время корпус подготовили к проведению ремонта, который должен завершиться к началу учебного года. Здание предполагается использовать для цели подготовительного факультета КФУ. По итогам визита президентом Татарстана был дан ряд поручений в профильные министерства, направленные на реализацию планов университета по совершенствованию инфраструктуры. В начале июня в Санкт-Петербурге состоялся крупнейший международный экономический форум. В работе этого форума принял участие и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. В рамках Санкт-Петербургского экономического форума состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между университетом и акционерным обществом Росгеологии. В церемонии торжественного подписания принял участие и президент Татарстана Рустам Мениханов. Но только на этом событие, касающиеся Казанского федерального университета на Санкт-Петербургском экономическом форуме, не закончились. В Петербургском международном экономическом форуме приняли участие более 19 тысяч человек из 145 стран мира. В рамках форума произошли события, непосредственно связанные с Казанским федеральным университетом. В ходе деловой части форума состоялось подписание соглашения о развитии сотрудничества между правительством Республики Татарстан и АО «Росгеология». Мероприятие прошло параллельно с подписанием соглашения о сотрудничестве между КФУ и АО «Росгеология». Подписали соглашение ректор Лишат Гафуров и генеральный директор акционерного общества «Росгеология» Сергей Горьков. В церемонии подписания важных стратегических соглашений принял участие президент Татарстана Рустам Миниханов. Надо сказать, что исследователи Института геологии и нефтегазовой технологии КФУ и Акционерного общества Росгеология сотрудничают уже несколько лет с подписанием соглашения о долгосрочном партнерстве взаимодействие между организациями выходит на новый уровень. В ходе форума было принято решение об объективном усилии благотворительных фондов Татнефть и Русфонд для лечения тяжелобольных детей из Республики Татарстан и развития Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Напомним, что благодаря сотрудничеству Русфонда и Казанского федерального университета в университете работает NCG-лаборатория по определению генной совместимости потенциальных доноров костного мозга. Совместная программа лечения детей из Татарстана основана на принципе софинансирования. 50% оплачивает благотворительный фонд «Татнефть», 50% – жертвователи Русфонда. Благотворительный фонд Отнефти уже перечислил четыре с половиной миллиона рублей на лечение детей из Казани на Челнов Альметьевска. На средства благотворительного фонда «Татнефть» в марте 2019 года закуплена роботизированная станция для специализированной лаборатории, оборудованной РУСФОНДом на базе Казанского федерального университета. Благодаря этой станции лаборатория в КФУ может проводить до 25 тысяч исследований в год. Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел несколько важных встреч. Основной из них стала встреча с министром науки и высшего образования Российской Федерации Михаилом Котюковым. Ученые Казанского федерального университета разрабатывают препарат для лечения туберкулеза, причем делают это они совместно со своими коллегами Санкт-Петербургского научно-исследовательского института в тизиопульмонологии. Соглашение о сотрудничестве было подписано еще в 2018 году, но только на днях ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с директором Санкт-Петербургского научно-исследовательского института в тизиопульмонологии Петром Яблонским. Что такое фтизиопульмонология? Это раздел медицины, занимающийся изучением и лечением туберкулеза легких. Профессор Петр Яблонский является главным в России специалистом в этой области. С визитом в Казанский федеральный университет прибыл директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института в тизиопульмонологии Петр Яблонский. Институт под его руководством занимается изучением и лечением туберкулеза легких. В начале визита состоялась встреча с ректором Ильшатом Гафуровым. Во встрече также приняли участие проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов, директор научно-образовательного центра Юрий Штырлин, главный врач университетской клиники Сергей Осипов и руководители подразделения университета. В начале для встречи ректор КФУ отметил, насколько важна проблема туберкулеза. Как только мы стали повально мониторить всех своих студентов, сотрудников, работников сервисных компаний, которые с нас работают, то, к большому сожалению, все стало заново проявляться. Это, конечно, заставляет как бы заново посмотреть, где мы находимся в решении этого вопроса и что нам нужно делать как учебному научному учреждению. Петр Яблонский рассказал сотрудникам Казанского университета о разработках Санкт-Петербургского научно-исследовательского института в тизиопульмонологии в области лечения туберкулеза. Совместная работа Казанского университета и НИИ в тизиопульмонологии по созданию противотуберкулезного препарата началась в марте 2018 года с подписания соглашения о сотрудничестве, которое состоялось благодаря усилиям директора научно-образовательного центра фармацевтики и руководителя проекта «Фарма-2020» в Казанском федеральном университете Юрия Штырлина. По словам Юрия Штырлина, разработка резистентного препарата для лечения туберкулеза стала возможна благодаря совместным усилиям КФУ и научно-исследовательского института в тизиопульмонологии, которым удалось совместить компетенции и оборудование друг друга в наиболее удачной конфигурации, и уже к концу 2019 года разрабатываемая субстанция выходит на доклинические исследования. А вот в университете как-то не, не довелось. И, конечно, впечатлен. Много слышал, но хирурги любят глазами сегодня я все увидел, и увидел не только то оборудование, которое у вас есть, но и те глаза, которые на нем работают. И, и как администратор, и как человек, который занимается наукой, многое оценил. Во-первых, мотивация команды, которая, не имея устойчивого финансирования, сегодня умудряется делать реально великие вещи. Ну вот, каждому железу все-таки нужно приделать руки, ноги, глаза. И это все сегодня я увидел в работе. Это фантастический успех. И то, что вы уда... вам удается финансировать сегодня науку, несмотря на свои макрозадачи, это, безусловно, впечатляет как администратора меня. Далее гости в сопровождении ректора Эльшата Гафурова посетили императорский зал и музей Казанского федерального университета, а позже отправили структурные подразделения по медицинскому направлению. Научно-международный симпозиум, посвященный 750-летию Золотой Орды, прошел в Казанском федеральном университете. Симпозиум был организован совместно с со Истамбульским государственным университетом, Казанским федеральным университетом и Академией наук Татарстана. В ходе работы участники симпозиума, турецкие ученые, сопровождаемые ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафоровым, встретились в Казанском Кремле с государственным советником Республики Татарстан Митимиром Шаймеевым. Подробности смотрим в нашем репортаже. С 12 по 15 июня на базе Института международных отношений КФУ проходит первый международный научный симпозиум «История и культура Золотой Орды». Симпозиум станет очередным крупным событием в научной жизни исследователей золотоордынской тематики и проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом, Академией наук Республики Татарстан и Стамбульским государственным университетом, которое предусматривает проведение ряда российско-турецких форумов, посвященных 750-летию образования золотоордынского государства. По Татарстану и у Казани. У Казанского университета очень много проектов и различных научных тем, которые осуществляются с Турецкой Республикой, это как гуманитарной, так и естественной научной проблематике. Данная встреча это является частью общих исследовательских проектов в этом направлении. Это на сегодняшний день является реализацией той большой работы, которую ведет Казанский федеральный университет в этом направлении. Говоря о перспективах, я хотел бы вот особо обратить внимание, что турецкие коллеги очень заинтересованный в том опыте, который у нас сложился в целом в нашей научной школе по средневековой археологии, средневековой истории. Ну и применительно вот нашей теме это к теме Улуса Джучи или теме Золотой орды. В рамках симпозиума будет работать пять секций, на которых будут обсуждаться проблемы Золотой ордынской археологии и зарубежной историографии Золотой орды. Для меня сегодня большая честь присутствовать на этом международном событии, посвященном культуре и истории Золотой Орды. Я представляю здесь Министерство культуры. Хочется отметить, что это мероприятие проходит в рамках Года туризма между Россией и Турцией. И этот симпозиум, который проходит в историческом городе Казань, является, безусловно, важным и значимым событием. Стоит подчеркнуть три аспекта этого мероприятия. Первое — это то, что во всей географии Европы и Азии государство Золотая Орда имело великую культуру, которая по сей день несет свои Голоски. Второе — географическая значимость. То есть такие города, как Сараево, Баку, весь тюркский мир на протяжении нескольких веков вносил свой вклад. А третье — это личности, которые выросли на Казанской земле. Габдула Тукай, Мусабигиев, которые, родившись здесь, просвещали весь тюркский мир. Золотая Орда — крупнейшее государственное образование Евразии, один из ярких центров средневековой цивилизации, органически связанный с развитием богатейшей материальной и духовной культуры его наследия, со сложными этапами этногенеза и этнического истории татарского народа, всех его этнографических групп и другими народами этого государства. Я хочу подчеркнуть, что международные отношения – это не только политика и экономика, это в первую очередь история и культурные связи. Это мероприятие будет продолжено еще и на площадке Стамбульского университета. Я всегда говорил и буду говорить, что Казанская археологическая школа является лучшей в мире. Для нас она стала хорошим примером. Сейчас мы развиваем сотрудничество и в этом направлении. Хочу поблагодарить Казанский федеральный университет в лице ректора за проведение такого мероприятия. Всего на симпозиуме будет прочитано более 20 докладов ведущих отечественных и зарубежных специалистов по истории Золотой Орды. Труды, созданные в Казани 100 лет назад, 150 лет назад, они до сих пор уважаемы во всем тюркском мире. И очень приятно, когда наши турецкие коллеги приезжают из самых первых слов говорится о той роли, которую сыграла Казань, о той роли, которую сыграл Казанский университет, о той роли, которую сыграли ученые Казани. Я бы еще упомянул и Хасан Гатага -Беши сыграли для истории тюркских. Также в ходе работы симпозиума турецкие ученые в сопровождении ректора КФУ Ильшата Гафурова встретились с государственным советником Республики Татарстан Ментимером Шаймиевым. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия между Турцией и Татарстаном в области науки, культуры и сохранения исторического наследия. Планируется развитие новых проектов на базе Института международных отношений КФУ. Глобальный научно-исследовательский проект «Спектр ненгама стартует в пятницу, 21 июня, 15 часов 17 минут. Стартует проект с космодрома Байконур. Наши астрономы Казанского федерального университета принимают участие в качестве наземной поддержки проекта, используя при этом находящийся в совместном ведении университета Института космических исследований Российской академии наук Турецкой национальной обсерватории Российско-Турецкий телескоп РТТ-150. Главным инициатором и вдохновительным проекта является академик Российской академии наук Рашид Сюняев. Надо сказать, что именно при его активном участии совместно с профессором Казанского университета Шокатом Хабибулиным, в свое время у Казанского университета и появился единственный вне России совместный российско-турецкий телескоп РТТ-150. Изначально проект предполагался к осуществлению еще во времена Советского Союза в конце 80-х, но суждено было стартовать только сейчас, 21 июня 2019 года, 15 часов 17 минут. Космос велик, огромен, необъятен и непредсказуем. Удачного старта проекту ⁇ Спектр рентген Гамма ⁇ Спектр Рентген Гамма – российский проект с германским участием по созданию орбитальной обсерватории в окрестности либрационной точки L2 системы Солнца-Земля для исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. Проведение астрофизических исследований запланировано в течение 6,5 лет, из которых 4 года в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества. Ожидаемые результаты. Обнаружение около 100 тысяч массивных скоплений галактик. Фактически всех подобных объектов в наблюдаемой части Вселенной. Около 3 миллионов сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. Сотен тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов. Десятков тысяч звездообразующих галактик и многих других объектов. В том числе и неизвестные природы, а также детальное исследование свойств горячей межзвездной и межгалактической плазмы. Кафедра астрономии Казанского федерального университета – это первая и старейшая кафедра астрономии в России. Именно здесь, еще в 1810 году, первые лекции по астрономии слушал Лобачевский и Симонов, которые в дальнейшем будущем стали великими учеными. Началом астрономии является приезд в Казань астронома австрийского Ягана Литрова, который в 1810 году начал читать первые лекции Казанского университета по астрономии. И среди тех студентов, которым были предоставлены на физико-математическом отделении, было два замечательных студента с фамилиями Лобачевский и Симонов. Именно Иваном Михайловичем Симоновым и Николаем Ивановичем Лобачевским была построена городская астрономическая обсерватория, которая располагается на территории главного здания Казанского федерального университета. Надо отдать им должное, что в 1838 году они построили такую чудесную обсерваторию в центре города, которая по тем, по тем временам э, в первой половине 19 века не уступала по качеству астрономических наблюдений э, вот, мировым центрам европейским. Летом исполнится 225 лет со дня рождения одного из первооткрывателей Антарктиды, выдающегося ученого-астронома, ректора Казанского университета Ивана Михайловича Симонова. По этому поводу 2019 год проходит в Казанском федеральном университете под знаменем Симонова. Символ лично, что именно в этот год стартует проект «Спектрингенгамма» как продолжение трудов великого российского астронома. Но даже в этом году череда мероприятий, посвященных Симонову, не закончится. В 2020 году исполнится 200 лет с открытия Антарктиды Симоновым, Беленсгаузеном и Лазаревым. Но об этом мы поговорим позже. Для нас очень важно, что вот, э, за многие десятилетия, фактически, можно сказать, даже за некоторого застоя в российской астрономии, будет вот такое эпохальное событие, когда Россия запустит э, свою космическую обсерваторию с участием Германии, и мы сможем получать данные, мы российские ученые, совместно с немецкими учеными, сможем получать э, данные о Вселенной в рентгеновском диапазоне. В течение четырех лет работы этой обсерватории будет создана карта Вселенной в рентгеновских лучах. 21 июня на орбиту планируется вывести научный космический аппарат спектр рентген -гамма». Его миссия – создание карты видимой Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, на которой будут отмечены все крупные скопления галактик. Широкомасштабные карты Вселенной, вроде путешествий во времени. Один из главных вопросов, на который должен ответить спектр рентген-гамма, как проходила эволюция скопления галактик за все время жизни Вселенной. Это давно ожидаемый проект и российскими учеными, и учеными всего мира, потому что не так часто в космос запускаются... Рентгеновские аппараты. Проблема в том, что наша земная атмосфера поглощает рентгеновское излучение для того, чтобы увидеть мир в рентгеновских лучах, надо телескопы запускать в космос. Это дорогостоящее мероприятие которые и сами телескопы дорогие, и запуск в космос дорогие. Поэтому это не часто бывает. Но вот раз примерно в 20 лет такие события совершаются, когда в космос запускаются рентгеновские телескопы. Для нас очень важно, что вот за многие десятилетия, фактически, можно сказать, даже за некоторого застоя в российской астрономии будет вот такое эпохальное событие, когда Россия запустит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 Казанский федеральный университет должен стать одним из центров наземной оптической поддержки международной орбитальной обсерватории Спектр-Рингенгама. Астрономам КФУ предстоит заниматься оптическим отождествлением объектов, которые будет открывать космическая обсерватория спектр В связи с тем, что только по рентгеновским данным часто бывает непросто понять природу открываемых объектов, для идентификации и классификации источников рентгеновского излучения будут использоваться наземные оптические телескопы, в том числе российские. Турецкий полуметровый телескоп, который принадлежит Казанскому федеральному университету. Для нас, для Казанского университета, важно то, что у нас есть телескоп с диаметром зеркала полтора метра, установленный в Турции, который будет оказывать оптическую поддержку, оптическую наземную поддержку, но это проект Спектр рентген не так много в России университетов, в которых преподается астрономия, Московский университет, Санкт-Петербургский, Казанский и Уральский федеральный университет. И вот из этих четырех университетов реальными участниками этого проекта является Московский университет и Казанский университет, где из Института космических исследований будут обрабатывать рентгеновские данные, а астрономы Казанского университета будут обрабатывать оптические данные. Мы будем эти данные объединять пытаться понять что за объекты обнаружили, идентифицировать их, ну и дальше исследовать и публиковать эти данные. Everybody. На часы пошел отчет до старта с космодрома Байконур ракеты, которая должна вывести на орбиту Российскую космическую обсерваторию спектр рентген -гамма». Самый значительный научный космический проект России за последний четверть века. Предыдущий такого же калибра проект случился четверть века назад. Тогда запуск российского межпланета автоматической станции Марс-96 закончился неудачей. За успех новой миссии крепко держат сжатые кулаки ученые Казанского университета. Все потому, что Проект обсерватории «Спектр рентген гамма» имеет непосредственное отношение к КФУ. Телескоп Казанского университета, расположенный в горах Турции, включен в перечень наземных телескопов и обсерваторий, которым надлежит обеспечивать поддержку обсерватории космической. Сбор, обработку, интерпретацию полученных с нее данных. Объем этих данных обещает быть таковым, что на десятилетие способен занять все кадровые и вычислительные мощности кафедры астрономии Института физики КФУ и, вероятно, приведет к расширению как и приема на эту редкую специальность, так и Самой кафедры надежды на новый космический телескоп воистину огромные. Прогнозируется, что с его помощью будет открыто приблизительно 3 миллиона сверхмассивных черных дыр. Будет возможность увидеть практически все массивные скопления галактик в наблюдаемой Вселенной, обнаружить Рентгеновское излучение сотен тысяч звезд нашей галактики появится возможность наблюдать эффекты взаимодействия солнечного ветра с межзвездной средой на границах Солнечной системы. Одним из ключевых итогов миссии должна стать новая карта Вселенной в рентгеновском диапазоне, полученная с помощью данных Космической обсерватории. Я не буду углубляться в научное значение этой космической миссии. В конце концов, ученые, наши ученые, делегация которых, кстати, сейчас находится на Байконуре, и будет наблюдать за запуском, с, э, сделать это куда более компетентно, в том числе и на канале «Универ ТВ» перед его зрителями. Скажу о моральной стороне дела. Вряд ли в обозримом будущем значение э, знания о новых миллионах черных дыр, что планируется получить с помощью космической обсерватории, найдет какое-то практическое применение в жизни обычных людей. Применительно к нашей стране можно добавить в непростой жизни обычных людей. Кризисные проявления в экономике, в общественном устройстве нашего Отечества очевидны, и неизбежно порождает вопрос, а зачем нам дальний космос и расходы на его изучение в столь сложный для Родины момент? Ответ на него есть. Возможность смотреть на звезды – это привилегия великих держав и развитых обществ. В Бангладешах и Мозамбиках о звездах не думают. Наше общество, несмотря ни на что, Бангладеш им себя не мнит, самоощущает себя как развитое. И черпает силы в этом самоощущении. Те моральные силы, которые нам, ой, как понадобится уже в ближайшем будущем, чтобы преодолеть тот морок, провинциальности и ощущения исторической обочины, на котором оказалась Россия. Другими словами, что не умерло наше Отечество, пока оно способно думать и мечтать о звездном. И в этом заключается главный моральный смысл предстоящей космической миссии и ее ключевое общественное значение. Ведущее информационное агентство России ТАСС сообщает о том, что ученые Казанского федерального университета разработали учебную программу для дошкольников с аутизмом. Аутизм выражается в затрудненном общении этих детей со сверстниками и взрослыми. Ученые Казанского федерального университета разрабатывают методики коррекции аутизма для дошкольников. Об этом сообщило российское информационное агентство ТАСС. По итогам работы комиссии по вопросам формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования, 18 декабря 2018 года проекту был присвоен статус федеральной инновационной площадки. В сентябре 2018 года преподавателями кафедры дефектологии и клинической психологии Института психологии и образования была подана заявка на конкурс по участию в федеральных инновационных площадках. Этот конкурс курирует Министерство просвещения Российской Федерации. Заявка была одобрена, мы стали победителями, и в рамках этого конкурса мы как раз и занимаемся разработкой адаптированной образовательной программы в консорциуме научной организации и дошкольной организации, который будет реализовываться в рамках дошкольной образовательной организации. Базами для проведения исследования выступят три казанских детсада, где работают группы для дошкольников с аутизмом. Аутизм – это нарушение развития неврологическое по своей природе, которое влияет на мышление, восприятие, внимание, социальные навыки и поведение человека. Мы хотим именно работать в соответствии с запросами общества, с запросами родителей, с запросами научного сообщества и с запросами, конечно, и в интересах здоровья детей. Одним из центров, который будет генерировать лучшие в стране практики по работе с дошкольниками, у которых обнаружено расстройство аутистического спектра, станет детский сад КФУ для малышей с особенностями развития. Именно здесь педагоги, психологи и медики будут заниматься социологизацией детей и развитием их речи. Была проведена предварительная работа по изучению как российского опыта образования этих детей, так и зарубежного опыта. В результате было выявлено три наиболее эффективные модели образования детей дошкольного возраста, которые и будут реализовываться в данном детском саду. Это первая модель для детей, которые, которых будут сопровождать родители. То есть образование будет проходить в форме лекотеки. Далее будет группа, где дети будут находиться одни, только с, с педагогами в течение всего дня. И третья модель – это инклюзивная модель включения детей с расстройствами аутистического спектра в группы для нормотипичных детей. Стоит отметить, что первые результаты уже были представлены учеными КФУ в рамках Пятого международного педагогического форума, который прошел с 29 по 31 мая в Казанском федеральном университете, участие в котором приняло более 600 участников из России и за рубежа. Получение статуса федеральной инновационной площадки дало университету возможность стать одним из главных вузов России, занимающихся разработкой и реализацией адаптивной основной образовательной программы дошкольного образования детей с такой болезнью, как аутизм. Совершенно недавно в стенах Казанского федерального университета прошел крупный международный форум «Развитие профессиональных компетенций учителя, основные проблемы и ценности. В рамках форума Широкое обсуждение сложилось у темы работы с детьми с расстройством аутического спектра. Данная проблема очень актуальна. И здесь ученые Казанского федерального университета представили программу работы с детьми аутистами. Данная наработка уже получила статус федеральной инновационной площадки. В рамках данной работы учеными КФУ отобрано три детских сада, включая детсад Казанского федерального университета, где производятся работы по раннему диагностированию проблем социализации и прогнозированию у детей. Далее тупает разработанные, опять таки, учеными КФУ программы коррекции. Следует отметить, что программы по коррекции детей с расстройством аутического спектра – это прежде всего не только дорога к социализации, но и предотвращение детских психотравм, а это очень важно. И отрадно, что именно ученые Казанского федерального университета стоят здесь действительно на передовых позициях по разрешению этой проблемы. Продолжается поступательное движение Казанского федерального университета в различных рейтингах. Вот и буквально на днях поступила новость о том, что Казанский федеральный университет поднялся на три позиции в сравнении с прошлым годом в национальном рейтинге университетов. Кстати говоря, лицеи Казанского федерального университета тоже не отстают от своего учредителя. Международная информационная группа Интерфакс представила десятый ежегодный национальный рейтинг университетов по итогам 2018-2019 учебного года. Казанский федеральный университет улучшил свой прошлогодний результат, и в итоговой таблице занял девятую-десятую позицию. По большому счету, это очень интересный для нас рейтинг, именно из-за того, что в отличие от других, вот второй это делает эксперт Ра и на котором построен, это построен московский рейтинг «Три миссии университета», он построен на измеримых количественных данных. Это означает, что можно четко понять и представить, за счет чего ты продвинулся, а по каким параметрам тебя опережают другие вузы. А все остальные рейтинг, вот, упомянутые эксперты РАК, который, кстати, сегодня был объявлен, он очень зависит от опросов работодателей. И, соответственно, насколько представлены татарстанские компании в этом опросе, зависит от результата позиционирования, что, ну, скажем, весьма неустойчиво и, с нашей точки зрения, ну, не дает полной картины для принятия правильных решений. Показатели порядка 57, как я уже сказал. То есть они многопараметрические, есть целая шкала их сведения в общий интегральный рейтинг. Но по большому счету, как и многие другие рейтинги, здесь существует 6 основных компонентов. Образовательная деятельность, причем это очень важно, что мы очень повысили свои позиции по этому направлению сейчас третье-четвертое место по Российской Федерации дало нам это агентство. Второе идет группа показателей исследовательской деятельности. Здесь мы на 12-м позе, это в этом месте, но тоже за год нам удалось на две позиции улучшить свой рейтинг. Социализация, то есть это фактически участие преподавательского состава наших студентов в программах развития региона. Здесь вот нам очень приятно это отметить. На протяжении последних четырех лет первые и вторые места, они за нашим университетом отсказываются вот та масштабная культурно-массовая работа и спортивная работа, которая проводится и в республике, и в нашем университете. Дальше идет интернационализация, то есть это группа показателей, связанных с удельным весом количественных, это иностранных студентов и иностранных преподавателей. К сожалению, из-за того, что они построены на относительных показателях, поэтому... По общему количеству иностранных студентов мы на втором месте в стране после РУДН. Их ну, у нас сейчас более 8100. А по... Удельным показателю мы, к сожалению, на 12 месте. Хотя тоже есть рейтинг, то есть есть рост на три позиции по сравнению с прошлогодними значениями. Бренд, то есть вот тоже те мероприятия, особенно Ночь науки и цитируемость, и внимание средств массовой информации к нашему университету оцениваются по этому вот показателю. Здесь мы вдвое увеличили свою позицию. Сейчас нам присвоено четвертое место по стране. Ну вот инновации это единственный последний блок показателей, связан с коммерциализацией наших научных исследований. К сожалению, здесь, скажем так, нам не удалось удержать позиции. В первую очередь из-за того, что очень агрессивно и активно работают другие ВОЗы. Это оценивается по, тем, по патентной активности, по количеству и оборотам малых инновационных предприятий. Сам рейтинг, видите, шесть, скажем, крупных разделов. И где-то в каких-то разделах мы лидеры, то есть это вот то, что я упомянул по социализации. По другим, например, по науке в основном нас опережает и нам очень трудно конкурировать с узкоспециализированными отраслевыми вузами, у которых в расчете на одного научно-педагогического работника достаточно, ну, скажем, большой объем неокр. Что касается образования, то здесь нам тоже сложно конкурировать с московскими вузами, где стоимость обучения, то есть как критерий намного выше традиционно, и средний бал ЕГЭ, и, скажем так, олимпиадники тоже в виду в первую очередь привлекательности и городской среды и так далее, делают всегда выбор в эту часть. А вот по всем остальным направлениям, на мой взгляд, мы двигаемся ну, не только в тренде, а несколько опережая общие тенденции. Рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика» впервые подготовило рейтинг лучших школ России в сфере информационных технологий, в который вошли лицеи Казанского федерального университета. Из 200 школ IT-лицей КФУ занял 56 место. Лицей имени Лобачевского расположился на 99-й позиции. Здесь совокупность факторов, работа действительно всего коллектива, потому что здесь не только, конечно, в первую очередь, для информатики, вот здесь не только члены информатики, и воспитатели, администраторы, и математики. Большая помощь Казанского федерального университета, очень высокого уровня, Лицеисты, сами школьники, они действительно и приходят уже с определенными стартовыми знаниями, и с ними интересно и просто работать. В рамках исследования учитывались выпускники школ, поступившие в ВУЗы партнеры исследования в 2018 году по направлениям математики и механики, компьютерных и информационных наук, электроники и так далее. Также для определения позиции школ в рейтинге учитывались данное количество количестве выпускников, научную форму обучения на бюджетной и платной основе, а также на основании победы в Олимпиаде без других вступительных испытаний. На этом я прощаюсь с вами. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универ ТВ». Если вдруг вы захотели посмотреть наши программы в записи, то вы можете это легко сделать, зайдя на наш сайт. Для этого надо просто набрать в любых поисковых системах студенческий телеканал «Универ ТВ». Появляется ссылка, нажать на нее, и вот вы уже находитесь на нашем сайте, где сможете просмотреть все наши программы, которые выходили в эфир. Приятного просмотра. До свидания. Вел программу. Ильдар Каримов.